и вы слушаете свежевыжатый подкаст, беседы об информационной безопасности и, прежде всего, о центрах мониторинга. Здесь мы даем своеобразный превью всех наших основных тем и докладов, которые будут на СОК-форуме в этом году. СОК-форум у нас назначен на 7 8 декабря в Москве. И в студии сегодня с нами Владимир Дмитриев. Владимир – руководитель направления сервисов киберзащиты CyberArt, группы компании Nastege. Привет, Володя. Мария, привет. Ну, собственно, мы прошлый мой мою встречу в этой студии, разговаривали с Алексеем Лукацким по поводу кадров в СОКе по поводу их психологических сложностей, да, на тонной рутинной работы, по поводу сложности самих компаний по поиску этих кадров. Ну и, собственно, возникла мысль продолжить дальше разговор на эту тему. И поэтому я позвала тебя, поскольку компания на развивает сок в регионе. Немного у нас на российском рынке таких компаний. И хочется, чтобы ты поделился тем опытом, который вы приобрели за эти три с лишним года развивая э, свой сок. Наверное, начну, может быть, чуть издалека. Я хотела бы, чтобы ты пофантазировал, может быть, как-то, не знаю, спроектировал будущее и рассказал, а в каких ИБшниках вообще в целом, на твой взгляд, нуждается сейчас э, наша отрасль, там, наша страна, может быть, да, или и конкретно твоя компания. Тема кадров, да, это вот прям больная, постоянная тема, которую, с которой мы занимаемся, и действительно про нее там можно говорить долго, там есть очень много разных, Угу. Uh -huh. Разных аспектов этой темы. А в целом, наверное, то, о чем мы занимаемся как... вернее, не, не о чем мы занимаемся, а кто, кто сейчас нужен, кто сейчас требуется. Да? Если по-простому, нам сейчас нужны люди, которые умеют простыми словами разговаривать про информационную безопасность. Вот это основное ожидание, которое у нас сейчас есть. Вот не, не далее, как там на прошлой неделе на нашем форуме, да, на Казань Digital Week, мы тоже эту тему обсуждали. Под был круглый стол где собрались тоже представители из разных компаний. В итоге все поняли, что мы не умеем, не можем разговаривать ни с государством, ни с бизнесом на понятном их им языке. Да? То есть, по сути, у нас сейчас отличная отраслевая, как бы есть некая отрасль, есть между собой, есть комьюнити да, и бэшников, которые друг друга знают. Нас, нас немного, на самом деле. мы, да, мы, да. мы, мы, мы, мы все, все... Ты, ты говоришь, что они такие законсервированные мы внутри себя. Да, и здесь, на самом деле, тоже есть... Может быть, в силу того, что часть, там, часть коллег пришли из определенной сферы, да, где она, она была закрытая. Да, здесь вот тоже есть в этом, в этом история, что да, нам нужно правильно уметь рассказывать о том, чем же мы занимаемся и для чего это нужно. Да? Но вот меня до сих пор смущает то, что мы, сих, то, что мы на, на полном серьезе обсуждаем, а есть ли АПТ-группировки, да, есть ли целенаправленные атаки, а вообще, а может ли... там кибербезопасность, нужна ли она кибербезопасности, может ли бизнес пострадать от кибербезопасности, случаются ли инциденты, которые, которые могут привести к вот катастрофическим событиям. Да? Вот для меня до сих пор ну, странно, да, что там уже... На, на дворе у нас 21 первый год, а мы до сих пор вот такие, казалось бы... Не смогли донести Да, до сих пор обсуждаем эти вещи, причем на, пол, на полном серьезе. Правильно ли я тебя понимаю, что нам нужны такие евангелисты отрасли среди, ну, даже, наверное, может быть, не отрасли, а кибербезопасности вообще в целом, которые бы действовали среди других представителей других отраслей, да, могли бы с ними коммуницировать, доносить до них там, понимание того, что из себя представляет задача кибербеза, Зачем они нужны там компании? Честно, я в это не верю. Я не верю в то, что появится прям один лидер, да, ну, который нас там поведет и выведет, как тот Моисей, угу. в землю обетованную. На мой взгляд, надо немножко действовать все-таки по-другому. То есть, да, безусловно, нам нужны лидеры мнений, нам нужны люди, которые рассказывают, которых узнают. Но в целом нам нужно быть более открытыми сами. Угу. сами да, угу. И более открытыми не только только наши отрасли, но в том числе говорит обсуждать то, что мы мы про кибербезопасность должны раз, говорить на всех уровнях. Но вот почему, когда мы на тех же самых форумах, ну вот даже я, да, общаюсь там с заказчиками, я, я как правило привожу примеры там каких-то инцидентов, да значимых каких-то событий, привожу как правило зарубежные примеры. Угу. Почему у нас нет такой практики, когда действительно случилась проблема, компания с ней столкнулась, компания эту проблему решила, почему про это не рассказать всему сообществу. И я считаю, что в первую очередь нам нужно вот здесь, наверное, менять, менять наш подход, менять позицию, убеждать в том числе и, убеждать, наверное, и бизнес, убеждать и государство быть более открытыми и более открыто рассказывать, рассказывать про то, что это действительно случается. Я разделяю твои, твои переживания по этому поводу, но мне кажется, что для того, чтобы стать более открытым это надо начинать с себя. Каждый должен тогда на себя взять такую задачу, что если у меня действительно случается какой-то инцидент, я понимаю, что это может быть не только у меня, но и там точно может быть у моих коллег по рынку, то имеет смысл, ну, там, мне, в первую очередь, имеет смысл наступить на какое-то, не знаю, свое эго-переживание, там, опасения, что мне за это, там, могут быть какие-то, мне могут быть применены какие-то санкции, и поделиться этим. У нас, благо, есть для этого, в общем-то, и ресурсы, и, там, средства обмена информацией, все, что необходимо для этого есть. Хорошо, но вот если мы вернемся, например, к вопросу по поводу кадров, да, и к тому, что ты говорил относительно открытости относительно там, практики ведения диалога с разными, соответственно, уровнями по поводу кибербезопасности. Как здесь может сыграть в части решения кадрового вопроса вот эта открытость? Ну, в том числе, да, она поможет нам привлечь специалистов, привлечь людей на нашу сторону. Да? И, ну, во-первых, она нам позволит получить те, те, те, те, те же самые ресурсы. Под ресурсами я здесь понимаю... Опять же, ситуацию, когда там, вопросами... Часто бывает, да, когда вопросами информационной безопасности в больших крупных компаниях занимается один-два человека. Да. И если мы начнем говорить про то, что это действительно нужно, важно, мы здесь будем не только внедрять как бы, наши системы, да, но и в том числе э, руководство, в том числе бизнес поймет, что это тоже важная отрасль, и здесь тоже нужно, нужны специалисты, и будет... Э, открывать эти вакансии. Это и в эту, в эту историю тоже играет. И нам, и нам как бы будет с кем работать на нашем на нашем поприще, и я надеюсь, что как раз вот та комьюнити, которая у нас сейчас есть узкая, она прям должна, должна если мы действительно хотим, хотим изменений, да, хотим действительно качественной реальной безопасности, то вот эта комьюнити, это должна быть не там, 10 тысяч единомышленников на всю страну, это должен быть, но ну, как минимум миллион. По последним подсчетам, которые проводил в этом году Минтруда, потребность, так скажем, технический долг перед отраслью информационной безопасности перед, наверное, остальными отраслями это 18,5 тысяч специалистов. То есть столько специалистов у нас не хватает, в стольких коллегах мы нуждаемся для того, чтобы закрыть задачи, которые сейчас стоят перед нами. Если же смотреть на 2-3-4 года вперед, то, я так понимаю, потребность будет только возрастать, потому что и меняются, очень оперативно да, подходы злоумышленников к атакам, да, растет количество информационных систем компаниях, цифровизация наших производств, ну и, соответственно, не может, а, в принципе, там должна опережающими темпами развиваться кибербезопасность. Есть ли у тебя какие-то, может быть, там идеи, может быть, ты даже что-то пробовал уже в рамках своих задач, в рамках реализации задач по наполнению сока кадрами? Какие-то идеи по тому, как можно оперативно решить задачу по привлечению людей в отрасль, по привлечению людей к работе в соках, на других, собственно говоря, ролях в службах информационной безопасности. Да, я над этим думал. И если бы сейчас, с точки зрения построения соков, вот если бы меня сейчас спросили, с чего бы стоит начать сок строить, да я бы ответил, что сок нужно начать строить чарс-службы. Вот, то есть не с выбором Сиема, не с со сравнением каких-то решений, да, а именно с HR службы. Потому что в первую очередь СОК это как я понимаю, это команда высококвалифицированных экспертов, которые способны решать сложные задачи и для того чтобы эту команду собрать и здесь должен быть во главе и для того чтобы эту команду уметь наращивать масштабировать то что все как, как ты верно отметила потому что потребности постоянно растут да и масштабы постоянно увеличиваются цифра да мы везде слышим цифра цифра цифра а на практике это означает что все больше и больше систем критичных тех которые нужно защищать тех, тех которые нужно контролировать вот поэтому здесь да Первое – это качественные HR в первую очередь для того, чтобы действительно привлекать людей, уметь их обучать, уметь, соответственно, встраивать их в команду, уметь эту команду, опять же, правильно масштабировать. Вот. Ну, а из практической, наверное, плоскости то, что поделюсь идеями, это посмотреть в том числе в сторону, наверное, колледжей. Вот тоже, тоже идея, которая у нас недавно как бы как раз возникла и то, которое мы тоже, тоже сейчас прорабатываем сильно, потому что не знаю, как в других компаниях, а вот у нас этот пласт пока не затронут, и мы считаем, что здесь можно найти хороший новый ресурс, да? да? я согласна. Это действительно идея, которая не до конца реализована, не до конца проработана другими компаниями. Тут действительно может быть такое как-то голубой океан в части поиска специалистов. Но насколько я понимаю, колледжи выпускают ребят, чьи ну, ребят да, будущих сотрудников компании, но чьи, соответственно, квалификационные качества, они, ну, там, в принципе, закроют, наверное, задачи на мониторинг первой-второй линии. Как быть дальше с этими специалистами? Мы в прошлый раз достаточно долго как раз обсуждали с Алексеем, что задачи первой линии, они настолько, с одной стороны, рутинны, с другой стороны, они интенсивны, да, что люди выгорают. И очень быстро переходят в стадию, когда, ну, на самом деле, такого специалиста уже опасно держать в мониторинге, потому что он просто может из-за усталости пропустить инциденты, да, и это дальше скажется на, в общем, не только на самой компании, но и ее заказчиках, если мы говорим о коммерческом соке. Как в таком случае работать с тем, чтобы вот эти ребята, которые получили среднее специальное образование, чтобы они дальше росли, надо ли это делать, или мы их спокойно отправляем дальше на рынок. Ну, то есть вот, простите, тут циничность там определенная тоже. Это, в общем, ресурс и ресурс. Я бы разложил, на самом деле, историю это на две составляющие. Да? То есть первая часть, наверное, это дискуссия, что же делать с первой линией. Да? а вторая а что же сделать с выпускниками, опять же, ну, с кадрами, как их, как их воспитывать? То есть, это может быть там и как выпускник колледжа, так и выпускник, там, наверное, института. Но здесь на самом деле в чем нам кажется разница? Да? Если институт готовит более теоретиков, университет, да, высшая школа готовит больше теоретиков, и мы там получая таких ребят, мы фактически их уже учим работать на практике, да? то как раз среднее специальное образование, они больше больше склонны к практике, и там больше как бы, ребята, они привыкли как бы, решать реальные задачи, а не четыре года учить там, математический анализ и пр прочую высшую физику. Да. Фактически синие ротнички ВБ. Да-да-да, именно. И так, так, такие, такие ребята тоже нужны и важны, наверное, вот действительно в, в нашей работе. Вот. Поэтому вот на этот вопрос можно ответить, наверное, над тем, что для того, чтобы их воспитывать и их подключать, нужна в первую очередь практика. То есть можно много Раз объяснить, да? И, но, при, но при этом никогда не показать. Мне с этой точки зрения очень нравится сравнение, например, то, которое организаторы стендов да, киберполигона говорят, что можно очень долго как бы учить, как выходить на практи... в теории, как выходить из управляемого заноса, но ты никогда в него не войдешь, из него не выйдешь, если только там будешь смотреть видео либо тебе там инструктор будет рассказывать. Поэтому для подготовки таких людей здесь, здесь то же самое. То есть мы очень много, долго можем ребятам рассказывать на практике, что же такое кибербезопасность. Вернее, не на, не на практике, в теории, что такое кибербезопасность, как им быть, когда их будет, будут атаковать. Но по сути, вот опять же, с точки зрения выращивания кадров, здесь должны быть киберучения, должны быть практические киберучения. Вот. И с этой точки зрения такие, например, площадки, как стенд они вот прям дают возможность из специалистов, условно говоря, обладающих теоретическими знаниями, буквально за месяц сделать уже специалистов, которые умеют решать прям нетривиальные задачи. Правильно ли я тебя услышала, прости, что при э, наличии э, хорошей практики, да, которые будут получать э, ребята, пусть не имеющие высшего образования, да, э, приходя в компании э, на киберполигонах, на, э, может быть, тестовых каких-то средах, да, работая с продуктами, там, реализуя сервисы, э, они смогут э, добрать тот уровень, который в принципе э, сейчас мы получаем скорее больше от специалистов с высшим образованием. Да, совершенно верно. И даже специалистам с высшим образованием вот эта вот практика и опыт, он, он прям нужен. То есть, вот, по, опять же, по нашему, по нашему опыту, да, специалисты у нас растут буквально на, на голову, да, переходят там, на следующую ступеньку в двух случаях. Если они пошли на киберполигон с реальными хакерами, то есть не с какими-то там подготовленными заранее сценариями, а прям с реальными хакерами, и посмотрели, да, начали разбирать цепочки атак, начали противодействовать. Либо вторая история, когда они пошли уже на объект заказчика и столкнулись с реальной ПТ-группировкой. Вот. Ну, мы, разумеется, не за то, чтобы... Да, не за то, чтобы... В... Вот таких случаев должно быть, на, на... на наш взгляд, как можно меньше, да, и поэтому ребят лучше учить на киберполигонах. Хорошо. Ну, вот ты высказал интересную идею да, по поводу работы с колледжами. Если говорить о вот этой, вот, собственно говоря, категории образовательных учреждений, как ты себе представляешь там, вот эту работу? Что будет делать и на стейдж, да, компания, в которой ты работаешь? Что, может быть, ты предполагаешь, будет делать государство? Вообще, в принципе, чья это, на чьей стороне мячик-то да, кто должен готовить вот этих вот специалистов колледжей, да, которые придут в дальнейшем работать в службе информационной безопасности? Наверное, вот в первую очередь, опять же, поскольку потребности у нас, я бы надеялся как бы на, именно на нас, да, не на то, что там государство придумает и обеспечит нам до, те, те самые недостающие 18 тысяч специалистов или сколько там, ну, на самом деле там цифра 18 тысяч я бы с ней тоже поспорил, поскольку на, на мой взгляд она там сильно прям занижена. Поэтому да, мы должны, на самом деле это мы должны там как отрасль, как бизнес, да, вот бизнес именно по кибербезопасности доносить наши потребности и говорить, что здесь есть, здесь есть место для работы, место для подвига и приходить ну, на всех уровнях. Да? Ну, на практике это, это выстраивание опять же, взаимоотношений с колледжами, да? это приглашение ребят к нам на дни открытых дверей. Мы такие проводим. Мы, наши специалисты, да, наши аналитики выезжают, например, к ребятам, к ребятам и рассказывают, что же такое на самом деле киберзащита, что такое там, команда синяя, что такое команда красных, как это бывает на практике. Вот. И у ребят там, буквально за глаза, они там записываются просто в очередь к нам для того, чтобы прийти на стажировку. Да? Ну, система стажировок, ну, и система, наверное, опять же, как-то бронирование вакансий, да, как это правильно называется, когда мы приходим, приходим в учебное заведение и говорим, что мы готовы там каждый год... Целевой при... набор. Да, целевой набор, вот правильное слово. Mm -hmm. То есть мы готовы каждый год принимать у вас там 10, 20, 30 специалистов пожалуйста как бы готовьте для нас то есть если будут такие такие такого рода запросы то и учебные заведения подтянутся да и тоже начнут готовить нужных специалистов в нужном количестве вы слушаете свежевыжатый подкаст разговоры о центрах мониторинга и эффективной кибербезопасности. Хотите больше? Приходите на СОК-форум 7 и 8 декабря 2021 года. Здесь только признанные эксперты, новейшие технологии и лучший опыт. Регистрация на сайте sokdefizforum.ru. Количество мест ограничено. Коллеги, 7 8 декабря пройдет очередной СОК-форум и это мероприятие стало уже знаковым для нашей отрасли, который подводит итоги прошедшего года и открывает для нас следующий год. Поэтому хотелось бы на этом форму всех вас увидеть, поговорить с вами, услышать ваши идеи, поделиться нашими идеями. Ну, хотели хотелось бы воплотить эти идеи дальше уже в жизнь. До встречи на форуме. Наверное, возвращаясь к той мысли, которую ты высказал в начале, о том, что мы, как отрасль, должны быть более открыты, что мы должны научиться коммуницировать на разных уровнях, я бы хотела нырнуть, наверное, на еще более, так скажем, младший уровень, то бишь поговорить о том, что мы на самом деле конкурируем за кадры не внутри себя, мы конкурируем с другими не менее интересными направлениями войти, которые сейчас активно развиваются, и конкурируем мы на уровне абитуриентов, потому что школьники, которые заканчивают там, 9 класс или 11, да, когда там, дети начинают решать, куда им идти дальше, в колледж или в ВУЗ выбирают, Но вообще специализацию смотрят. А именно в этот момент происходит разделение, куда они пойдут, пойдут ли они в информационной безопасности и будут в дальнейшем нашими коллегами, или они пойдут куда-то в иные направления войти. Чаще всего у них в этом возрасте нет четкого представления о каких-то направлениях, да? у них есть просто понимание того, что им нравится, там например, точные науки, ну и дальше поле огромное. А учитывая, что мы как отрасль, как ты правильно говорил, достаточно закрыты и не очень, не очень в общем-то, вкладываем усилия в то, чтобы рассказать о себе вот на такой вот уровень слушателей, понятно, что они, в принципе, ну там случайным образом либо узнают о том, что есть такое направление, как информационная безопасность, ну, либо это дети, у которых там, может быть, родители или какие-то более старшие Друзья уже учатся на этой специализации. Вот. Поэтому, может быть, имеет смысл там, расширять практику и начинать вовлекать... Ну, вообще, я имею в виду в данном случае не именно компанию на стейдж, а в целом там, а нас всех как участников кибербезы, да, расширять свое внимание и направлять на такие вот профориентационные какие-то мероприятия для того, чтобы просто пиарить нас и привлекать туда будущих, привлекать к нам ну, через эти мероприятия будущих, собственно, сотрудников? А, ну, это, безусловно, наверное, нужно. А, и в целом, да, я соглашусь, то, что ну это, наверное... Опять же, продолжение мысли о том, что нужно быть открытыми, нужно рассказывать. Да? Но вот по факту у нас немножко другая история. История бывает, вот ты правильно отметила, что ребята выгорают. да, И на самом деле сейчас, опять же, работа в цифре, да, она вот прям популярна, она в тренде. Все понимают, что если ты пойдешь куда-то в цифровую специальность, то это, это вот прям, прям круто. Да? И здесь ребята, ребят, ребята идут, да, и они как бы тоже все слышали про каких-то хакеров, и им кажется, что кибербезопасность интересна. А вот дальше, когда они приходят уже работать, начинают заниматься этой практикой, и на них сваливается вот как раз та самая рутина, про которую вы с Алексеем в прошлый раз и мне кажется, они, когда учиться приходит, на них сваливается объем нормативной да. документации, которую да. они должны выучить, уже тогда у них тухнет все вот, в глазах. Вот тогда да тогда у них тухнет, то есть все разные бумаги, да очень очень как бы далеко то о чем, о чем мечталось и очень сильно разнится с тем, что при, с тем чем приходится заниматься нет нету нету практики нету нет нету реальности да очень много всякой нормативной бумаги да. мы отрасль там сильно зарегламентирована с этой точки зрения угу. и как следствие да там, из роты да, как, какого-то легиона людей которые хотят туда пойти прорываются буквально, буквально единицы вот. здесь наверное Подходы, на мой взгляд, основные да, могут быть следующие. Это все-таки автоматизация. И мы в своем соке, и, и то, что мы видим по рынку, да, действительно очень трудно, если, если люди будут заниматься рутиной, это, во-первых, малоэффективно, здесь я полностью согласен, и очень трудно таких людей действительно удерживать. Они будут, они будут всегда слабым звеном да, в, твоей, в твоей команде. Но, тем не менее, есть задачи, есть задачи которые нужно делать, и, как правило, эти задачи, они достаточно понятные, они достаточно могут быть стандартизированы. И с этой точки зрения, на мой взгляд, вот, э, отрасль больше и больше должна именно заниматься автоматизацией, автоматизацией рутины и э, все-таки уходить из э, формализма в сторону э, практической составляющей. А мы на практике тоже там в, свое, в, в своем соке уже давно отошли от такого понятия, как первая линия. Да, для нас первая линия – это, перв... это невозможность не утилизировать там, труд, труд наших специалистов для того, чтобы они обрабатывали много-много событий угу. за какое-то зад... заданное время. А это в первую очередь это некая... Это скамейка, да? это скамейка специалистов, которые, погружаются в команду, да, это первый шаг для того, чтобы погрузиться в команду. То есть ребята приходят на дежурство... И они, они начинают понимать процессы, они начинают сталкиваться с практическими задачами. И, потих... и через какое-то время, достаточно на самом деле короткое время, то есть наш опыт показывает то, что за полгода из специалиста начального, да, который пришел из колледжа, либо из вуза, можно, можно через полгода сделать уже аналитика, который способен уже на, на некую самостоятельную работу. И по, по практике, да, опять же, мы не передаем как бы, все данные, все, условно говоря, сработки на первую линию для того, чтобы они сидели и погибали там под этим потоком. Они используются именно для тех задач, когда нужно вот, дежурная смена, нужно что-то сделать здесь сейчас. А, скажи, пожалуйста, ну а помимо... Автоматизации, да, какие еще а, вы используете методы, какие есть у вас ноу-хау для того, чтобы мотивировать ребят на первой линии работать, чтобы дать им возможность вырасти, например, да, но не угу. всегда же они будут на первой линии, ну, там, неважно, как мы ее называем, да, но не всегда они будут заниматься а, задачами мониторинга. Как а, построена вы на стейдже, а, вот эта вот история с а, выращиванием кадров? Ну, это практические задачи, да, что на самом деле специалиста, во-первых, можно сделать так, да, что и первая линия занимается вот прям интересными, сложными задачами. Я, я это говорю о чем? О том, что, например, в Сиеме есть там практика, когда на первую линию все сработки, которые зарегистрированы в сиеме нужно передать на первую линию, пускай не отрабатывают, они их обрабатывают. Здесь действительно есть такое понятие, как выгорание специалиста, и под таким как бы напором сообщений, которые ему нужно понять, принять по ним какие-то решения, и причем сделать это в, в короткие сроки, да, когда у него есть SLA, специалист на самом деле да, начинает в первую очередь думать не над тем, как выявить атаку, да, как выявить потенциального злоумышленника, а над тем, как ему проще всего принять решение, чтобы признать это сообщение ложным. И mm -hmm. мы прям с этим тоже сталкивались в нашей работе, и мы поняли, что так делать не надо. В итоге по нашему опыту мы, наверное, 95% того, что регистрируется в Сиеме, мы в Сиеме оставляем. И на, на, на, на дежурных на первую линию передаются только те сообщения, которые требуют прям действительно особого внимания, да, по которым нужно реагировать здесь и сейчас. Как простой пример, если мы увидели, что кто-то запустил мимикат в вашей инфраструктуре, то, скорее всего, вы уже там потеряли учетные записи, то есть они скомпрометированы. Вот здесь да, нужно реагировать мгновенно, нужно собирать информацию, нужно, угу. нужно предпринимать действия. И вот благодаря этому, да, в том числе, ребята на первой линии чувствуют себя уже не просто винтиками, да, а они, они получают действительно реальные интересные задачи даже, даже в рамках своего дежурства и сталкиваясь с этими задачами, и решаете задачи, которые они, соответственно, растут, в том числе как профессионалы, как эксперты. Хорошо. Скажи, пожалуйста, есть ли у вас практика, ну, не знаю, менторства, кураторства для того, чтобы выращивать каких-то ребят, у которых есть ну, интерес для того, чтобы там, двигаться дальше, или там их... Ну, вы видите, что в человека имеет смысл ложиться, он там показывает какие-то серьезные интересы, интересные результаты, у него есть идеи, которыми он хотел бы делиться. И вот прям такую звезду надо точно не упустить как-то вы работаете? Ну, разумеется, на такой вопрос все ответят, что да, конечно, у нас же, у нас есть э, менторство, у нас есть практика, и мы как-то -как работаем. У тебя а... есть такие э, ребята, с которыми ты сам лично работаешь? Да, есть. Я, к сожалению, сейчас там в силу определенных причин мало работаю с, техни... с техникой, э, но в целом у меня есть на глазах, да, вот есть звезды, которые действительно так и были выращены. То есть, когда человек пришел к нам прямо со студенческой скамьи, то есть он сел прям на дежурную линию, а теперь это, это условно там, специалист, это не условно, это звезда, да, мы их прям звездами называем. То есть это звезда, которая там, работает в инфраструктуре и защищает инфраструктуру, которая находится и находится от Камчатки до Калининграда да, и со всеми часовыми поясами. И к такому человеку обращаются, собственно, со всех концов страны. Вот у нас на глазах как бы, да, так, такие люди росли, такие люди а, создавались. Для, для этого, наверное, это комплекс. То есть там не, нет нету понятной... И, и, нету простых ответов на, на вопрос, как же таких людей получить. Да? То есть здесь, здесь, наверное, должно быть движение с двух сторон. То есть, во-первых, во желание человека этим заниматься. Это, а тут нужно смотреть, действительно, чтобы он не потерялся в рутине. То есть, именно в помощи мочь ему да, расти, и, да, и давать ему интересные, сложные задачи, и давать, и давать ему возможности. То есть мы, как компания, здесь, наверное, воспринимаем себя как именно сторону, которая может давать такие возможности. То есть Смотри, как с точки зрения задач, не, так и с точки не зрения... Недаром тебе этот вопрос задала, и вообще я тебя сейчас коварным образом завлекаю в некоторые клинч, потому что, с одной стороны, ты рассказывал о том, что вот хорошая мысль – это идти в колледж и брать угу. ребят со средним специальным образованием, и дальше, соответственно, из них растить ту, в общем, регулярную кадровую силу, которая будет выполнять, ну, наверное объем достаточно понятных и э, регулярных задач, а с другой стороны понятно, что э, чем больше у нас будет людей вот с такой вот э, средней компетенцией, буду так говорить, э, тем ниже у нас будет среди них процент э, тех, кто будет э, способен э, дальше вырастить вот в тех самых звезд, потому что ну как бы обычно человеческая жизнь, да, человек закончил колледж, он пришел работать, у него есть зарплата, у него есть неплохая работа в, в офисе, в хорошем коллективе. Ну, собственно, для того, чтобы дальше начать развиваться и расти, и со временем вырасти, например, там, в ведущего аналитика или в архитектора, или прочее, ну, занять какую-то там серьезную роль, стать, может быть, узким специалистом, ему надо так или иначе все равно получить высшее образование. Я понимаю, что есть люди, которые и без высшего образования да, достигают высоты, в том числе даже, может быть, в науку приходят, прочее, но это все-таки единицы. Да? Мы говорим о более массовой какой-то ситуации. Ну и высшее образование там среднему человеку дает возможность шире смотреть на технологии, больше осваивать, больше знать там, чем та специализация, которую человек получает в колледже. Если мы пойдем вот в такую историю, что будем брать ребят на работу после колледжа, не давая им получить дальше высшее образование, а совмещать все-таки особенно первые там, два курса очень сложно, то как мы будем дальше решать вопрос с теми самыми узкими специалистами, как мы будем и откуда будем там, массово черпать там, ребят с потенциалом вот этих звездочек, да, которых там, дальше будем доращивать. Тогда прокомментирую, почему я обратил внимание на колледжи, потому что на самом деле сейчас ситуация следующая. Тот объем, наверное, специалистов, которые выпускают вузы, мы его готовы брать уже здесь и сейчас, а нам просто не хватает. Вот те ребята, угу. кто... те ребята которые выпускаются, например, вот в нашем городе, да, есть там несколько профильных вузов, которые выступ... выпускают именно специалистов по, киберза... по киберзащите. Ну, угу. вот, с этих курсов как бы все ребята вот прям, прям сразу расходятся, то есть расходятся по компаниям, да, и занимаются именно своей практикой. И, и для того, чтобы... А людей нужно больше, да, Здесь моя мысль была о том, что и оттуда нужно брать. Угу. Но, но есть как бы дополнительные ресурсы оттуда. С этой точки зрения, опять же, как вырасти, как вырасти специалиста, который пришел со среднего специального образования до уровня там, да, архитектора, ну, я, я, я бы тоже сказал, что здесь все зависит все-таки от, от людей. Да? Есть люди, которые прекрасно себя чувствуют на определенном месте, да? занимаются той самой там, работой, нужной, важной работой, но которая там, не требует знания, условно, там, высшей математики да? и так далее. И эти люди тоже нужны и важны, и без них там, тоже ничего не, ничего не будет работать. Я здесь все-таки рассматриваю, что каждый сам строитель... Собственной, собственной судьбы, да? и профессиональной и, траектории. Да, да. И, и в том числе профессиональной, совершенно верно. То есть если у тебя есть желание, если у тебя есть цель, то ты как бы ее достигнешь. А если у тебя интересы другие, да, то будь, будь тебе там дадут все пути, но ты все равно по ним не пойдешь. Вот. Поэтому как-то так. И здесь все-таки, наверное, именно наша как компания, да, задача, это предоставить эти самые возможности, которые мы стараемся предоставить по разным направлениям. То есть это, да, это и наставничество определенное, да, как внутри компании, это и возможности поучаствовать в разных мероприятиях, начиная от киберучения заканчивая там, различными форумами и так далее. Это и возможности, безусловно, там пройти курсы, как специализированные, так и, так и пойти и поучиться. Да. То есть здесь компания как бы дает возможности, вопрос уже людей конкретного специалиста, да, воспользуется он этой возможностью или нет. Разумеется, как бы в общей массе специалистов есть определенные люди, которые всегда выделяются, и им, как бы, ну, им предлагают да, пойти по каким-то по каким шагам. Некоторые идут, некоторые не идут, но это, это жизнь, это всегда... Я думаю, что здесь не, не только в кибербезопасности такие истории, скорее, наверное, это, это везде так. Кто-то доходит до определенного уровня, там останавливается, потому что ему комфортно, а кто-то как бы, кто-то идет дальше. Ты поднял прям несколько интересных тем, да, и мне кажется, что то, что ты говорил о том, что наша задача как отрасли стать более открытой, это действительно разговор, который, ну, на мой взгляд, надо продолжать и дальше, и думать, может быть, каждый, каждая компания для себя должна про это думать и двигаться в, в эту сторону. Ну и все мы вместе имеем прекрасную возможность обсуждать это на там, будущем сок-форуме, на других мероприятиях, которые у нас регулярно проходят. И, конечно, мысль о том, что надо искать источники для того, чтобы решать нашу задачу с кадрами, ну, собственно, не смотреть, опять же, узко, как будто это только наша задача, понимать, что за решением этой задачи стоит и э, вопросы кибербезопасности наших заказчиков, и в целом более широко сказать страны. Это действительно тоже очень момент такой для пристального, наверное, рассмотрения для многих компаний, и, конечно, требует поворота, наверное, и взятия на себя определенной ответственности, то, что ты сказал, что, в общем, не стоит ждать от государства, что государство в этом месте возьмет на себя эту задачу, имеет смысл само, самим идти, самим делать. Я с тобой абсолютно согласна. Да, конечно, мы, как отрасль, не имеем возможность через государство попробовать эту, эту задачу решать, но и своими руками тоже должны, естественно, делать все, что только возможно. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что в гостях был Владимир Дмитриев, руководитель направления сервисов киберзащиты «СайберАрт» группы компании «На стейдж». Спасибо. И спасибо, что слушали «Свежевыжатый подкаст». Не забывайте про обратную связь. Подписывайтесь, ставьте сердечки, смайлики, что там еще можно поставить. Пишите отзывы и предлагайте гостей и темы для следующих выпусков. Ждем встречи с вами на Сокфоруме 7-8 декабря в Москве в ЦМТ. Это был «Свежевыжатый подкаст».